В предыдущих Хэллоуин сериях, пока пёсики с Аней украшали комнату и готовились к Хэллоуину, киса Алиса отправилась собирать конфеты по Хэллоуинской традиции, но пропала. А в полночь питомцы, пока Аня спала, вызвали духа тыквы Джека и выяснили, что это он похитил кису Алису. За ее возвращение он требовал от песиков противный и страшный Хэллоуин подарок, и они сделали ему жуткий слайм. И кажется, подарок понравился Джеку. Сейчас я вам кое-что покажу. Смотрите. Что это? Это что? Что это? Да это же, кажется, киса-лиса. Да, вот она, ваша кошечка. Э, ребята, сделайте что-нибудь, помогите. Я подумал, и я вам ее не отдам. Э, как это не отдашь, а? А вот так возьму и не отдам. Так, ребята, читаем срочное заклинание. Ты к не засохни, плесень расти, свой дух улети. Нет. Я слабею. Ты и кувалечь, и, и засохни, плесень, плесень расти! злой Алена, -яй -яй, дух улетит. Алиса, беги! А и засохни, плесень расти! злой дух улетит. и засохни, плесень расти! злой дух улетит. как же мне плохо? По-моему, сработало, да? Офигеть классный, не знаю, книжки Я в шоке, Миша. Миш, ну ты даешь, и правда сработала. Так. Пойду к Солишу проверю, вы тут за ним следите? Киса, дружище, ну что ты как? Да это капец, вообще самый ужасный Хэллоуин в моей жизни И я таких кошмаров никогда не видела До сих пор в шоке Где я побывала? Тебе такого не желаю, Покемон Ладно, потом расскажи, держись тут В следующий раз никогда не пойду конфеты попорошайничать Так, Кисолиса вроде в порядке, а что с этим то Миш, ну ты дала поразила, вроде Мишки на заглядание сработало А что делать дальше? А теперь, девочки, нужно просто это все тут оставить как есть и свалить Утром разберемся. Один Кисалис пошли быстрей ла ла ла ла ла Ой, 31 октября, сегодня устрою ребятам Хэллоуин пранк, а к первому числу как раз ролик выйдет так, э, что тут произошло, это что такое? Офигеть, это что тут за пальцы с когтями валяются? Шапка с Джека упала, и почему он стоит не на своем месте? И что вообще стало с тыквой? Такого не может быть, за одну ночь вся тыква покрылась какой-то черно-белой плесенью, и почему она стала такая мягкая? Что с ней случилось? Весь рот в плесени, куски от нее отрываются. Ужас, я такое впервые в жизни вижу. Почему он стоит не на месте? Кто это сделал? Хотя, может, он гнил из-за того, что в нем свечки жгли? А что это за когти тогда? Фу, из него какая-то жидкость льется. Надо это срочно куда-нибудь выбросить. Дохло, пара, активная, тыква Джек. Ой, кажется, я этот интерьерчик чуть-чуть подпортила. Ой, я а сегодня же сам Хэллоуин. Не будем никаких духов вызывать, чтобы ничего не случилось. Ай. Ой, шар, попи, пририп. Надо будет ребят спросить, что здесь происходило. Да блин, что за мистика, блин, происходит. Теперь шарики каким-то образом разлетелись. Так, надо их обратно на диван уложить. Так, надо срочно звать ребят, пусть объясняет. Пушистики. Каня, накиса Алиса вернулась. Фух, ну хорошо. Принесла она вам кучу конфет. Нет, конфет, она нам не принесла. Зато она принесла нам кучу пальцев. Вместо конфет. А, так это она вам пальцы притащила эти, да? А с тыквой что случилось? Ну-ка, признавайтесь. С тыквой? А, да ничего такого. Мы ночью гадали, свечки там жгли в ней. И видимо, видимо, видимо она не спурчилась. Вот, нам лучше палец померить. Вы хотите, чтобы я это надела? Ну да, сегодня же Хэллоуин будет прикольно. А тыквы еще вчера вечером... А я не заметила. Да, ты просто не заметила. А может она с самого начала испорченная была? Вы точно меня не обманываете? Нет, все, по-равду говорят. У вас точно все в порядке? Да, да, Ань, серьёзно, очень круто все. Никто не вызывал духа Джека? Нет, нет, мы же не дураки. И вы готовы к моему хэллоуинскому пранку? Да, конечно, а что а за пранк? Ань, а давай до того, как ты устроишь пранк, так. попросим ребят подписаться на наш канал. Это такая красная кнопочка внизу, чтобы нас скорее стало 2 миллиона. А давайте тогда попросим еще комментарии писать Хэллоуин. А еще можно вот так вот, вот так вот, блин, какие же они неудобные. Вот так вот лайк хэллоуинский попросить. Так, да, классно ты придумала, ставьте хэллоуинский лайк. Э -э -э -э. Надо все-таки по ночам спать. И хэллоуинский комментарий пишите. Ага, пишите свои жуткие комментарии. бу бу бу Ань, может спать с пальцами забавляться? Но они такие прикольные, хоть и ужасно неудобные. Смотри, какие пальцы кисалис. Ненавижу эти жуткие коктяшки. Сгрызу их сейчас Странно ты себя ведешь Я тебе палец оторвала И вообще последнее время в доме происходят странные вещи Да уж, как то самое нашествие мух на премьер. Кстати, в описании, надеюсь, есть ссылка На наше тоже жуткое видео на Magic Family Про нашествие мух И про все странности, которые происходят в доме И это уже не шутки, это все не просто так И именно в этой комнате Да, это не связано с Хэллоуином, это длится уже долго И я рассказала о том, что происходит в доме на нашем семейном канале Ребята, должны обязательно сходить Смотреть? Может, посоветуют что-нибудь, а вдруг это полтергейст. Так, ребят, давайте не будем о плохом сейчас. Это все есть на Magic Family. А у меня для вас. Мамочки, это? Капец, что это, это было? Что за фигня? Жесть, откуда это прилетело? Блин, блин, блин, что блин это было ты это что за монстр. Ага, попались. <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> <свят)> это был мой хэллоуинский пранк. Так жестко вообще. Я вообще не понял, кто это прилетел. Это что, живой паук? Та-та-та тарантул что ли? Да, нет же, ребят, это не живой паук. Это реально мерзкий монстр, страшный черный паук. ай капец, как страшно! Фу, не машина! Да он не живой, Миш, он не настоящий. Фу -фу -фу, ай, ну не морду, ну блин, а. Да, согласно, он правда противный. Но пранк сработал. Да. Давай, мы не сильно испугались. Ага, конечно, видела я, как вы испугались. Реально такой противный паук, да? Он такой огромный, с мою ладонь, и он еще не просто черный, а с такими желтыми пятнышками, красные глаза, и у него эти лапки так трясутся. А еще у него двое усов, одни большие, другие маленькие, точнее это, наверное, клыки. И эти его восемь противных ножек еще и тянет нуца. Интересная такая порода пауков, на самом деле деле существует реальности. Смотрите, как он растягивается. Такого окраса или же это фантастический паук? Видите, эти жало на попе у него тоже тянутся и клыки его тоже тянутся. Погоди, это что еще и антистресс? Ага, смотрите, когда на него нажимаешь, образуется какой черный глянцевый пузырь, и внутри у него явно что-то есть. Пауки рожают из себя много паучков Может это женщина и у нее внутри яйца? Фу, какие вы гадости обсуждаете? Но он же гадкий. Да, действительно, это наверное самый мерзкий антистресс моей жизни, который я видела. Ага, разрежем. Посмотрим, что внутри. Ой, ненавижу пауков. Они такие пароактивные. Зато они приносят письма. Не приносят но примета есть такая, когда видишь паука, тебе придет письмо какой да, же он противный и жирный Давай, правда, уничтожим этого паука Дурацкий паук Не паук, Юмичу, а паук без буквы В А знаете что, ребята? Что? Ой, Ань, ты че? Ты че, правда думала, что мы второй раз испугаемся? Да, что то второй раз пранк не сработал Тьфу, а это что тушь паук? Нет, Юмичу, мне кажется, это клещ Фу, еще противнее Смотри, Софи, какие у него щупальца Какой-то мерзкий монстр Ноги. Ужасный клещ. Ань, ну все, хватит, не напугала пранком, думаешь, так напугаешь? Мы же видим, что он не настоящий. Но он же страшный, правда, да? Ну, ну, не ну, да. По мне вообще мерзкий. Ань, давай их уничтожим, порежем, а? Уничтожить страшных насекомых. А вам не жалко их? Кто-то бы сказал, что они милашки. А у него-то покруче ноги растягиваются. Вообще это больше похоже. Защупается. Может, это восьминог? Нет, Миш, ты что? Во-первых, осьминог, а не восьминог. Во-вторых, это явно какое-то насекомое. Это а у него, в отличие от паучка, глаза, а синенькие, они а красные. У него нет желтых пятнышек, от а тельца в красную полоску. И если паук на две части разделен, то у этого как бы головка очень маленькая, а вот фуза огромная. Правда, внутри у него похоже то же самое, что и у паука. Но пока не проверим, не узнаем. Он также пузырится, если на него нажимаешь такими черными пузырями. Эти два антистресса очень похожи. Только монстры сами по себе разные. Мы просто обязаны их разрезать. Ань? Да, чтобы их не было в нашем доме никогда больше. Так, а что скажет наш охотник? Хочет он в доме таких монстров? Че это с ним? Или что такое? Че за странный пузырь? Что это? Как это работает? Был клещ, а стал черный пузырь. Что происходит? А... Кисло, ты сейчас серьезно или ты меня распешить хочешь? Как это? Как это, как это происходит? Я реально не понимаю. Это что за монстр такой? Почему он то обычный, то черный, как эти блестящие воздушные шарики? Алис, да это просто антистресс. Нажимаешь на него и надувается он. Ну ты че? Первый вижу такое страшное насекомое. Это клещ. Смотри, как он на лапке болтается на одной. Можно им попрыгать немножко. То есть это не живое существо? Нет, Алиса, это не живое существо. Это антистресс, как и предыдущий паук. А, э, ну тогда давайте вообще его. уничтожить, уничтожить. Тянуть, тянуть, на части порезать. Да, но у нас условия. Какое еще условие? Ты будешь его разрезать в этих когтях? Эти пальцы надеть, да? Это же ужасно неудобно. Ну, а, ну что ты, ну что ты? Ну, Вот именно, и мы тебе уже там ножнички подготовили. Вы уже ножницы принесли? Да, мы уже их принесли, и вон там, умешки возьми. Да, мы для тебя старались. Спасибо, мои ребята, вы такие заботливые. Так, давайте сейчас. Где? А, не за Мишкой. Вот. А, что это, что это? А, ужас, что это? Это была моя идея. Не, правда, <свеч> моя, я мечу. А я вообще тут ни при чем. Ужас, ужас, ужас. <свеч> Но зато мы тебе отомстили. Разыграли меня, да? Ань, что ты, ответочка? А ты думала мы типа не готовились к Хелловину, да? Типа только ты догадалась мерзкие антистрессы закупить. Мы тоже не дураки, да. Мы тоже монстры купили. Фу, какая гадость. Да, походу, пойти в нее, чем твои даже. Фу, надо же, какой он. О, блин, это реально еще хуже, чем эти черные. А еще он приветил липучий и И лапки у него тоже тянутся, видишь? Вот это пранк, я понимаю. Дай мне ключа. Нет, клещ будет мой. Иди сюда, мистер Клещ. Юми, нужно мне ключа? Нет, мой клещ. Тогда паук будет мой. Мистер паук, мы твой уничтожим. Нет, паук тоже будет мой. Отдай тут, Софи. Ну, Юми, ну что ты такая жадина? Ань, Юми жадина. Мой паук у нас собирает. Я самая младшая, чего на меня Ребят, ну не ссорьтесь вы опять, а? А этот паук реально, в отличие от тех, липкий. И вообще, паук ли это? Его лапки могут даже прилипать к его телу. То есть это не просто антистресс, это еще антистресс-липучка. А еще, кроме того, что он липкий, у него лапы тоже растягиваются. У него 8 лапок. Все-таки, наверное, это паук. У него тоже есть э, вот эти вот клыки. Это называется мантибулы, по крайней мере, у муравьев. Теперь ли не знать, о а ней фармикарий. Спасибо, Эйван. Глазки у него черные, а внутри, похоже, орбизы. У тех внутри явно что-то другое. Только я не совсем понимаю, у него есть красная жидкость внутри, или это все красные орбизы? Как будто это паук беременен красной кровью. А что правда? Это его будущие дети, типа, миллион маленьких паучков. Как думаете, красная жидкость внутри с прозрачными орбизами? Или же все-таки красные орбизы? И прозрачная жидкость. А может быть там вообще никакой жидкости, и только красные орбизы надо разрезать? Смотри, Хиса, Алиса, как он на лапке своей болтается. Как на паутинке. Он один интереснее, чем два твоих. Ну спасибо. И меня он не пугает тем, что прыгает. А так, своими щупальцами тебя он не пугает? Нет, за нее хочется цепляться и поймать его. То есть этот тебе не противный, да? Противный, конечно, это же натикмая какая-то. С красной внутри. Так, все-таки он для тебя страшный. Бу -бу -бу. Бу -бу -бу, киса Алиса, я сейчас выпущу своих красных маленьких детишек на тебя. Фу -фу -фу -фу -фу -фу, <с> Ладно, я пошла за настоящими ножницами. Так, погнали, по-быстренькому разрежем ваших монстриков. Я подготовила поднос на всякий случай, если вдруг из них что-нибудь будет вываливаться, вытекать. Такое ощущение, как будто мы их сейчас готовить будем. Кухни, надень! Блин, ну зачем вы меня заставляете надевать эти неудобные штуки? Я не представляю, как я в них вообще буду держать этого паука, еще и резать ножницами. Это же капец просто. Что за радость от такого челленджа, а? Вы издеваетесь? А челленджа не обязательно должна быть радость. Давай, начинаем. Я еле-еле взяла ножницы ими. Это просто нереально. Мне сейчас надо как-то их перевернуть, еще и засунуть туда пальцы. Вы очень по-крупному надо мной издеваетесь, знаете. Просто мучение какое-то. Как люди ходят с 10-сантиметровыми ногтями, а это практически то же самое. Ими же даже невозможно ничего брать. Готово? О, блин, как же это неудобно, капец. Ребята, это я так, я, нет, это... я Юмичу, отстань. Пока вы там спорите, я уже разрезаю. Вы же так хотели узнать, что внутри этого монстра. Ого. Это что, мука? Может, маленький белый горох? Нет, это, наверное, сахар. Да нет, же это получи яйца. Эй, короче, это все не то, что вы перечислили. Если бы это был сахар, он бы там. Засахарился. Короче, с ним бы что-нибудь случилось. Конечно же, это не яйца пауков и не мука. Мука же намного воздушнее. Но горох намного ближе, только несъедобный. Мелкие, белые, пластиковые горошные. Все, я снимаю эти когти, потому что я не могу в них находиться. У меня сейчас э, приступ случится нервный. Фу. Ну ладно, можно считать, что ты выполнила. Спасибо большое, Миш. Короче, я порвала его еще и на пополам зачем-то. В общем, это явно что-то несъедобное, что-то пластиковое. Покажи-ка его. Смотри, кисались. Мы разделили паука на две половинки. Да, ну Сколько ладно, попытаемся тебя удивить. Поехали дальше. Так, сейчас разрежем этого клеща. Ань, походу там то же самое. Погодите. Ну-ка, ну-ка, сейчас я немножко по-другому сделаю. Я его выверну, чтобы эта искусственная соль из него прям водопадом посыпалась. Соль? Это значит нужно лизать? Нет, Юми, лизать это нельзя, потому что это пластик. Ты потом этого наешься, а мне потом тебя лечить и за тобой его убирать. Ань, зачем ты кровожадно отрезаешь ему голову? Потому что я хочу попробовать поиграть с нею с киской Алиской и развеселить а -а -а. ее немножко. Просто кошки чувствуют странности, а в Дэми происходит что-то странное, поэтому у нее такое настроение. Думаешь, Софи? Что это? Классная тут у нас. Голова паука. Да я не про это. А про что? Тут что-то зацепилось за мой какоток, и я хочу с этим поиграть. А, вот эта вот штучка? Да, голова паука это фигня. Да блин, это просто нитка какая-то черная. Это что, веселее что ли? Это не просто нитка. Она куда-то ведет. А ну-ка, а ну-ка, ниточка, иди сюда. Киса ты что, издеваешься, что ли? Какая-то пушистая нитка интереснее, чем антистресс. Да, отстань ты, а ничего ты в игрушках не понимаешь. Серьезно? А, ты про вот эту нитку? Да, это просто кусок от паутины, который мы тут растянули. Вот веселье-то. Ух ты, я только заметила надпись Хэллоуин на тыкве. А она фосфорная? Да, ночью она светится. Эх ты, Алиска. Голова паука, и неинтересно, смотрите. Ну ладно, сейчас разрежем этого вашего. Кстати, из-за того, что он липкий, на него налипли эти белые шарики. А знаете, я из головы перекачу весь орбис в тело и разрежу вот по этой половине. А потом попробую с кискалиской этой липкой головой поиграть. Ну что, Ань, там красный орбис или красная жидкость? Ля-ля-ля, ля-ля-ля, у меня в руках головка паука. Очень весело, Ань. Смотрите шоу. Ого, Аня, аккуратнее, личинки пауков разбегаются. Из них же потом повылопляют. Я видела, как во все углы закатилась. А если они правда вылупятся? Девочки, вы чё? Это же просто Орбис, блин. А не какие-то там яйца. Короче, это был красный Орбис, а не краска с белым Орбисом. Ага, Юми, а что ты там делаешь? Пытаюсь достать Орбизину, чтоб сожрать. Юми, нет! Чё, я пошутила? Ага, пошутила ты, конечно. Видела я, что он у тебя закатился туда. Это искусственный продукт, его нельзя есть. Чё, забрала, да? О, ну ладно, ладно, я поняла. Что? Ой, безжжет нельзя. Молодец. Ага. Она каждый раз так говорит, а потом все равно все жрет. Ать? Что это было? Ой, Алис, я и не знаю, что это было. Что это такое там? Без понятия. Это кто такой же Может, это маленький злобный паучок? Или его голова ползет к тебе, чтобы съесть? Ты что издеваешься, да? За дурочку меня держишь. Нет, ну смотри, какой монстрик. Да, я типа не вижу, что это голова на твоем пальце, да? Кискалитка, поймай, пачка. Ань, ну серьезно, ну что ты, ну, используешь мои инстинкты, провоцируем. Ну ладно, киса ну ладно тебе, ну не поведусь. Ребята, а вы идите смотрите ролик на нашем семейном канале Magic Family, где Аня рассказала про всякие ужасы, которые происходят в дочь. Именно в этой комнате. Бу, -у -у, страшно. Да ладно, может это не построить. Да, конечно, что за странное поведение у нас у Ани, у Киса -лисы. Что за звуки и что за миллион му? Идите смотрите скорее. Я пошел обедать. О, я с тобой. Киса пошли гуляй!